Ну что дорогие друзья, всем огромный привет и добро пожаловать в новый новостной блог. Сегодня мы с вами обсудим релиз игры Atomic Heart. Также поговорим про Star Wars Jedi Survival. Закусим это все Forza Horizon 5. Ну и на десертик оставим GTA 6. Я вам желаю приятного просмотра, но ну мы начинаем. Поехали!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 Актер Добулижа Михаил Мартьянов в интервью YouTube-каналу Киноби Одобряет сообщил, что Star Wars Jedi Survivor с большей вероятностью будет переведена и озвучена на русский язык. Мартьянов подарил свой голос главному герою Кэллу Кэссису, а сейчас, похоже, готовится к вернуться к этой роли. Актер рассказал, что в данный момент идут переговоры с некой студией звукозаписи, которая собирается заняться озвучкой сиквела. Кроме того, Мартианов высказал свое мнение относительно ситуации с русским дубляжом в целом. Релиз игры Star Wars Jedi Survivor намечен на 28 апреля Версия версиях для PlayStation 5, Xbox Series X и S и ПК. Forza Horizon 5 привлекла 28 миллионов игроков на Xbox и ПК. Второе крупное дополнение для гонки анонсируют уже завтра. Forza Horizon 5 остается одним из самых популярных проектов Microsoft. В июне 2022 года число игроков превысило 20 миллионов, а сейчас достигло 28 миллионов. Рекорд был поставлен спустя полтора года, гонка вышла 1 ноября 2021 года на Xbox One, Xbox Series X и S и ПК. Стоит отметить, что не последнюю роль в этом сыграло добавление в сервис Game Pass в день релиза. Тем временем авторы готовят второе крупное дополнение. Его презентация состоится 23 февраля, то бишь сегодня. Начало трансляции запланировано на 20.00 по московскому времени. Напомним, что первое дополнение называлось Hot Wheels и было выпущено в июле 2022 года. Графический мод с улучшением текстур в Киберпанк 2077 выйдет в марте. Модер с ником Hulk Hogan PL выпустил новый трейлер Киберпанк 2077 HD Reworked Project, в котором показал переделанную работу. Релиз модификации, значительно улучшающей текстуры в научно-фантастической игре CD Projekt Red, намечен на 12 марта. Автор уделяет особое внимание поверхностям с низким качеством. Ожидается, что они сохранят стиль оригинала и окажут минимальный эффект на производительность. Кроме того, энтузиаст работает над графической модификацией для Ведьмака 3. Во втором квартале года Hulk Hogan PL планирует выпустить набор файлов с улучшенными текстурами для Next-Gen версии игры. Ожидаемую многими геймерами игру GTA 6 от компании разработчиков Rockstar Games слили с новой учеткой и раскрыли с новыми подробностями. По словам инсайдера, в лобби онлайновой части игры GTA 6 будет находиться всего 32 человека, причем 30 это игроки и еще два зрителя. Помимо прочего этот пользователь также обсудил продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series X и S, отметив, что теперь ими владеет достаточное количество людей, а значит компания Rockstar Games теперь может не бояться выпускать игру GTA 6. Он не первый, кто считает, что полноценный анонс с демонстрацией первого трейлера GTA 6 случится уже в этом 2023 году. При этом релиз игры GTA 6 может состояться в 2024 или в 2025 году. Что ж, ну а на этом наше видео подходит к концу. Пишите в комментариях, как вам эти новости. Я надеюсь, вам понравилось. Если это действительно так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а мы увидимся с вами через неделю. Всем пока!